Здравствуйте, меня зовут Сергей Ульянов, я главный врач стоматологической клиники доктор Ульянов, и сегодня мы поговорим про отбеливание. Пациенты часто путают отбеливание и снятие налета. Снятие налета – это убирается мягкие и твердые зубные отложения, но при этом цвет зубов никак не меняется. Процедура отбеливания – это химическая реакция, которая происходит за счет удаления пигмента с эмалево-дентинной тем самым происходит изменение, положительное изменение цвета, ваша улыбка становится более белоснежным. Процедуру отбеливания можно разделить на две большие группы – это кабинетное отбеливание и домашнее отбеливание. Кабинетное отбеливание делается непосредственно в клинике врачом-стоматологом и отличается от домашнего концентрацией геля, для, чтобы пациент не обжег перекисчив водорода в мягкие ткани. В системах с домашним отбеливанием концентрация очень маленькая. Тем самым удлиняется срок, который необходим для этой процедуры. Кабинетное отбеливание бывает тоже в нескольких вариантах. Первое – это просто наложение геля и ожидание в течение 30-40 минут, в зависимости от системы. Есть системы отбеливания, которые предполагают наложение геля и активацию этого геля за счет лампы. В частности, в нашей клинике представлена такая система, которая называется Zoom. Системы домашнего отбеливания делятся, во-первых, по тому, в какое время суток вы их будете носить. Это системы ночного ношения либо дневного ношения. Также системы домашнего отбеливания делятся на два варианта: это стандартные капы. Пациенту предлагается 20 стандартных кап, уже наполненных гелем. И он должен просто снимать упаковку, надевать капы и носить. Второй вариант это изготовление индивидуальных кап. Пациент приобретает только гель, наливает в эти капы и также ее носит либо ночью, либо днем. Ну, в целом, наверное, про виды отбеливания я вам сегодня все рассказал.